Приветствую всех, в этом видео, я покажу как исправить проблему, когда вы объединяете разные модели в один меж, а у вас слетает текстура. Это происходит из-за того, что у мешей, по-разному назван UV канал, исправляется довольно просто, находим параметр, где указывается UV, и смотрим, чтобы все наши UV совпадали по названию. Теперь мы можем объединять меши и работать с ними как с одним объектом. Также мы можем объединить все мыши, а уже после удалить ненужные нам UV-каналы, но во избежание дальнейших проблем, лучше это сделать заранее. Всем спасибо за просмотр и до новых встреч.